Дня. У нас сегодня очередная съемка еще одного обзора шикарного отеля. Пока что проходит у нас такое, такое знакомство с ним. Представитель отеля проводит нас, по нему устраивает экскурсию. Чуть позже мы заберем детей из сада и будем уже а, снимать. Что хочется сказать сразу с первого взгляда, очень много а, красивых таких площадок, где можно погулять с детьми. И в большей степени это конечно будет рассказ о семейном отеле. Вернее, о семейной форме размещения в Паттайе. Итак, семья в полном сборе. Мы едем уже в отель на съемку. И я вот что подумал, мы ни разу за всю нашу жизнь в Паттайе не жили ни в одном семье. Ни в одном патайском отеле. Вот. Поэтому а, нас всегда смущает, когда нас а, либо подписчики, либо друзья спрашивают посоветуйте, какой отель хороший. Вы же в Паттайе живете. Да, <смех> но не в отелях. <смех> так что, можно сказать, это будет наш первый экспириенс проживания в Паттайе в отеле. Да еще в каком? Это отель Амари. Один из самых, э, самых старых, но тем вместе с тем самых новых отелей. Его буквально вот обновили недавно открыли. Один из самых интересных отелей города. Он находится в международной сети отелей, которая находится в странах... Таня? Лаос, Малайзия, Бангладеш, Мальдивы, Ширелонка и Китай, вот как. Ну теперь поработаем немножко. Пойдем. Как? Стоп. Подойди ближе, ближе, ближе, ближе. Оп, окей. Шаг назад. Ванту три, Аксан. Раз, раз, раз. Меня зовут Татьяна Максимова, я не разговаривалась. Поехали. Номера в отеле «Амари» начинаются с категории «Деллакс». Ты с балкона сюда идешь и уже... Угу. Так, так, так. угу. Чувствую против солнца. Поехали. Во всех номерах очень интересно отделена а, ванная. Очень большой номер, ну и почему и, он... Очень а. большой номер. В спа-салоне здесь есть программа для маленьких детей, а на территории... Черт, у меня стабилизатор сел. Но он записал? Да. На территорию? На такой... Окей, okay, ну мы фактически уже отсняли пол-отеля, все номера основные. А сейчас специальный номер, который нам предложили для нашей большой семьи. Таня, вскрывай. Это наклейка, означает то, что номер продезинфицирован, и никого там сейчас нет. Он заклеен. Я не знаю, наверное, так надо а его как, как, как это, как будто опечатывают номер, когда да, это... Сразу работает кондиционер. Мы карточку никакую не вставляли, она всегда здесь. И у нас получается только электронный ключ для дверей. Ну как там, как там, дети, заходите. Также нам все поставили. Мы здесь будем ночевать. Да. А у нас балкон. Он такой красивенький. А где мы будем? Вау, двойная кровать. Я так хотела себе такую! Я тоже! Познала, я сначала буду спать на Нет, я сначала буду спать на верху! Так а как мы сюда залезем? Вон там есть песенка! Здорово! Классная кровать, да? Да! Вообще класс! смотри, какие пижамы Кирилла здесь! Кирилла кровать! А это Кирилла кровать! Да. Прямо, Прямо у окна огромного! Красота какая, да? Номер просто вообще роскошный. Я в полном восторге. О! В О, смотри, написали. Добро пожаловать, Татьяна Максимова. Да. Смотрите, какие сливки, сливки. Да, беспокойся. Беспокойся. Это вам подарочек сделали. То, что вы приехали в отель, вам сделали подарочек. Для детей печеньки. Мама, смотри за открытка. Что? за открытка ага. где Татьяна Максимова желаем вам отличного проживания с любовью Оникс Групп. Ой, спасибо. вообще как классно. Спасибо. Это тебе будет. Да, спасибо. Да. Ну классно вообще. Да. А Такие мелочи, но очень приятные, да, то добро да, пожаловать, имя гостя, пожалуйста. открыточка там, печеньки с молочком. Welcome. Welcome. Поскольку в этом номере такая нормальная прихожая, мы здесь устроили Склад телевизионный с адбатурой. Как тебе номер вообще? Классный, большой. Но, конечно, больше всего порадовало то, что ждали именно нас. Да-да-да, вот эта вот надпись там «Welcome, Татьяна да, Максимова», там открыточки. открыточки, да. Детям печеньки положили, чтобы они порисовали а это чтоб печеньки разукрасить М -м -м, занятие для вас девочки ничего себе слушать мини активите детское. куда ты полез <Genius> эти девочки пока спорили кто сверху будет спать на кровати кирилл кругами ходит, только не отошли как обычно да у детей это то да это мое, все кричат то потом забывают и все уходят или кирилл... тут. Залез наверх как кот, и спрятался открыто. Они, наверное, сегодня втроем там будут спать, я так думаю. Ну, как будто у нас дома не двухэтажные кровати, да? Да, но вот в отеле хочется всем на втором этаже. У нас девочек просто дома тоже двухэтажные кровати, но они не друг на друга спят. У них, у них у каждой двухэтажная кровать, а и под кроватью каждой находится ее как, склад игрушек. То есть внизу склад игрушек, а сверху кровать. Так, ну и пока там Таня. Что там, в Инстаграм будешь писать? Сейчас во все соцсети надо снять срочно. Так, давайте небольшой такой быстрый рум тур, раз уже это. Тут как-то кусками все показываем. Прихожая, с прихожей так можно тут все побросать, зеркало. Сразу же при входе. Давайте мы сюда зайдем, мы еще не заходили. Здесь огромная ванная комната. Ванна. А, здесь видно балкон тук-тук, как-то открывается никак, вон, ну класс, ванна это класс, две раковины, кстати, во всех номерах, вот мы сейчас еще два номера снимали, там две раковины было в каждом, даже в стандартном, душ со всеми принадлежностями, шампунь, кондиционер, гель для душа, отлично, белый друг с телефоном, кстати, если что, полотенчики Раз, два больших, одно маленькое Большое, еще, еще одно Среднее, среднее полотенце Там два для пола полотенца Салфеточки, чашечки Зеркало увеличивающее О, оно Оно классное, кстати О, оно свет Вот и здесь еще есть розетка Для фена, например, или для бритвы О, вот еще мини-полотенчики Так, ну и сам зал ну и Сам номер Огромная двухспальная кровать. Это что у нас? Винсайс, кинсайс. Она квадратная, так смотрю. Она по всем сторонам одинаковая. Большая очень. О, привет, Кирилл. Детям два этажа. Этот этаж, кстати, вот я смотрю по этим петлям, он откидывается, да? Да, да. Как он откидывается? Ну ладно, не будем разбирать. Маленькая полочка у детей тоже есть. Розеточки, айфоны поставить на зарядку. К эту кровать Кириллу принесли переносную дополнительного кресло Это типа сушилка Вещи складывать О, розетка многофункциональная ага. На любые типы вилок Телевизор, шкафчики Что здесь? О, пульт это я? О, у них есть свое приложение Через которое все можно почитать, посмотреть Там же есть и меню и так далее То Сюда так. не вкладывают, а просто дают QR-код И в телефоне у себя смотрите Что у нас здесь в шкафу? Ох ты, хорошо! Здесь у нас чайник, чайная принадлежности, водичка бесплатная, в барчике все платное. Пивко есть, кока cola спрайт, какие-то натуральные соки, 40% уранджус, 40% Apple Juice. минеральная вода. Так, и еще один сразу шкаф откроем, здесь у нас, ну, само собой, сейф, как везде, три халата, тапочки, взрослые тапочки, э, мини-тапочки детские, Прикольно. Так, это в прачку в Лондоне отдавать вещи в этом мешке. Пляжная сумка и зонтик, наверняка, на котором написано Амари. Здесь что? О, здесь фен. Я знаю еще, что здесь есть мастер-свет. Вот, и везде все выключается. О, классный номер. Нормально. Нормально было на самете, здесь офигенно. Ну и, конечно, самое крутое, это вот эта вся стеклянная стена с видом. Ну и такой уж офигенский, как в номере, который мы до этого снимали, с Pan Panoramic Ocean View. Посмотрите в тайной передаче обязательно, в, в передаче обзоре этого отеля. Вот, но тоже неплохо. Стеклянная стена, красота. А, ну да, я забыла, еще балкон здесь. Балкон, здравствуйте, Аштаси. Наслаждаемся ветерком. Наслаждаемся. хорошо. Ну заходите, все, твоя очередь снимать инстаграм. И деактивировали им дали прянички, которые можно украсить. Ну а папа работает, снимает обзор для вас. Он на икологии. Отлично, отлично! Наш сериал. Это теория большого взрыва по Warner Brothers. Первый канал. Первый канал с первых слов начинается «Заткни его». Так, печеньки слопали. Теперь разбираемся с телевизором. Помимо телеканалов, мы там все поискали, посмотрели. А, отельная информация. Тут есть destination, куда пойти. И карта. Go eat. О, мумарой. The Gas House. La femme. То есть, это не только отельные рестораны. Это вот отсюда еще, куда можно поехать. Куда можно пойти поиграть. Рамаяна ватерпарк. Рамаяна? Рамаяна, ты там живёшь? Я там работаю, зайка моя, как же живёшь. Ну что, товарищи, отснялись, отснялись продуктивно, хорошо. Еще у нас в 7 часов вечерняя съемка, ужина, и осталось каких-то полчаса, которые я проведу, конечно же, с пользой. Нет, нет, нет, нет. Примерно вот так. Побежали на ужин. Очень голодные, везде ничего не ели. Ужин вам не покажу. Посмотрите, вот они на канале. Не выдержал, включил запись, хочу вам пожаловаться. Такое всегда, пока не едят, я что-то работаю. Ну, мне, вред, мне есть вредно, наверное, поэтому. как-то. Здравствуй, второй день. Мы уже позавтракали. Завтрак просто отличный был. Дети успели поиграть в детской комнате. Часок, пока мы тут снимали по территории. Разные красивости. Ну и на очереди у нас водные процедуры, поскольку здесь есть мини-аквапарк. Его и будем тестировать. Это ли Амари, чтобы подняться? Или Амари? Амари или Амари? А? <свят> а, Мари. Чтобы а, Мари, да. <свят> В отеле Марии, чтобы подняться на свой этаж, нужно приложить карточку, и только тогда включается все. <свят> Во второй день номер, конечно, похож на полный бедлам. Вот Хорошо, что мы в первый успели его снять ха ха ха Я не Тепло ли тебе девица? Тепло ли тебе синяя? В смысле? полный? Холодная? <смех> Короче, <смех> мы пришли к как парку и оказалось, что он час на это на санитарной обработке. Мы заранее не прочитали время и решили пока покупаться, как оказалось, в ледяном бассейне. <смех> <смех> Сауна? Ну, сейчас поищем сауну где-нибудь. Это точно бассейн для сауны. Таня, животное нашла большое. Кто победит? Крокодила. Я его или он меня? Видишь, мы смотрим друг на друга. Он к тебе побежал. Я победила, я его пересмотрела. Да До этих видов ящериц в Таиланде просто вообще огромное количество. на ну, традиционное время полетать кто интересовался по поводу полетов там не спрашивал а, у меня в наличии полностью весь пакет документов здесь у меня страховка там он джурром регистрация и лицензия пилота на мое имя вот. делал долго сложно но сделал так ну что мотор полетели Тебя спрашивали на чем ты летаешь? А я летаю на DJI Mavic зум. <музыка> Такой влог наполовину с коридора. Да? <музыка> Просто не Просто в остальное время я все снимаю на другую камеру для другого видео. Вот этого а влог не успеваю. Но ничего. Еще что-нибудь успеем. Или посмотрите уже. Они Та, наконец-таки, третий раз вас прошу в одной программе. Ну, честно говоря, сложно с детьми снимать программу. Нету, на влог вообще в легкую. Отключил камеру и это. И чешь языком, как все блогеры, Вот Я имею в виду снимать по-серьезному передачу, обзорную, такую хорошую. Потому что очень много, конечно, приходится делать дубли. Оно должно выглядеть. Но если не идеально, то близко к идеальному. И... Стараясь этого достигнуть, конечно, очень много, особенно детям, да, сложно, но они уже начали привыкать и а, более-менее, там, а, стараться уловить вообще задачу, что мы, я, я или Таня просим их сделать, в рамках того, чтобы, и, что и обычно делают все в отеле, но просим от них там, чтобы более четко они сделали, чтобы там в носу не ковырялся никто, или там что-то еще, то есть такие вот, чтобы моменты не были, а так, по сути, ничего сложного, но Uh, Все-таки маленькие дети И вот как бы стараемся Их и сильно и напрягать Но чтобы все выглядело более-менее так хорошо Это первая такая программа у нас С семьей, в которой мы снимаем Именно uh, обзор В том стиле, в котором вы скажете потом, а, реклама Вот просто Другой немножко подход Более серьезный в процессе создания Контента, поэтому оно выглядит Как реклама Начали Нам в Амари, конечно, не хватило. Прочувствовать гостеприимство Амари. Добро пожаловать! Стоп! Ура! Мы отстрелялись! Вы должны все хлопать, когда знакомишься на сутки. Наша продакшн-компания! Да-да-да. Кто не понял, в кино так всегда делают, когда снимают последний дубль, вся съемочная группа там, ура, закончили. Или последний дубль а, с главным героем, типа он стрелялся, его там было и провожают с площадкой. Еще что-то бить надо, я помню. Что бить? Тарелки об камеру. Слышишь тарелка об камеру? Не, не тарелку, бутылку. Что-то бьют об камеру. Что-то бьют, ну, я думаю, продюсера бьют все обычно. Так, ладно. Что мы дальше делаем? Собираемся и, наверное, поедим, да, пойдем? Да. То есть как -то голодно. Да, завтрак был давно. Надо еще раз повторить. Ну и, конечно же, чтобы покушать, мы приехали в наш любимый терминал 21. Возможно, на а может, где-то еще поедем? Чё -чё. Может, не на фудкорте поедем, может, еще где-то? Честер. Честер. Такое, по-быстренькому, что ли, да? Честер, Окей. Была какая то да, акция, две лапши по цене одной. Мы давно тут не были после начала работы, ну, после открытия, там, после снятия карантина а, частичного. И я должен сказать, людей это мало стало. Я даже не знаю, какой день недели сегодня. Может, а, сегодня будний, да, будний день. Точно. Те места, где позакрывались ларечки, выглядят вот так теперь. Хотя бы какую-то инсталляцию поставили, чтобы не голое пятно было. Ну да, и бизнесы все-таки закрываются. Не выжили. Не все выжили, к сожалению. То ли еще будет. Ох, я вот такое люблю, кстати, горячие тарелки различные, с мьясом и рисом, и яйцом, Показать. ну вот такие вот, вот такие, что-то дорого мне, 500 батиков за тарелку, это не бюджет ничего у нас, закрыто, закрыто, но посмотрите сюда, сизлер работает, нам каждый раз дают стол на шестерых человек, я думаю это намек, нам кого-то кажется не хватает, бабушки, Точно, да. Не пускали меня. Больше четырех нельзя заходить в зону набора еды, сладбаров. В общем, это один из наших самых любимых, популярных ресторанов. Нет, Можно назвать это ресторан? Ресторан. Ресторан, да, сладбар. Сизвер, потому что здесь мы любим поесть много и всего, и безлимитно. Основу салатики. Это не основное, то есть салаты обычно здесь даются бесплатно, когда вы заказываете основное блюдо. Либо можно либо просто либо, взять салат-бар. Да, можно просто взять салат-бар. Так, что ты набрала? Это набрала. Зелени всякой. Короче, такая тема. Здесь есть маршрум-суп, суп с грибочками кремовый, но я не просто его насыпаю, я насыпаю его по определенной технологии. Сейчас вам покажу. Сначала я кладу сюда чуть-чуть бекончика. Потом к бекончику мы заливаем супчику. Бекончик сухой, сушеные такие чипсики. И они от горячего супа становятся мягче сразу. Ну и это же не все. Сверху нужно присыпать чуть-чуть тертым сыром. Отлично. И немножко перчику. Ой, много получилось, ну ничего. И немножко семечек. Суп готов. Так, а у нас что берет? То же самую зелень и еще сухарей. Бекон? И бекон. Да, раз на то пошло. Давайте по-быстренькому посмотрим, что здесь есть. Это куриный том-ям. Не очень острый, кстати. Вот такой себе. На том я не сильно похож. Это крем-суп с брокколи. Паста макароны по-нашему. И к пасти обычно вот такой вот соус кремовый тоже. Он из пунца. В этой части у нас горох, чечевица, куча соусов, салаты, э, горох в стрюшках, морковка, сыр какой-то такой рубленный кусочками, лук, спаржа, тертый сыр вы уже видели, шпинат вареный, да, или как он, обваленный, припущенный шпинат, э, брюква, свекла по-русски, забыл. Салат из капусты свежий, салат э, очень вкусный, И второй салат тоже очень вкусный, он с этими стыхой жаренный. Ну, все стандартно, стандартно, вот мини яички очень много. Вот мини яички очень много. смеется. Я Окей, перепелиные яйца. Окей, продолжаем. Большой выбор фруктов, дыня, ананас в соусе в каком-то сладком. Йогурт вот это вот, клубничный, арбузик, почему-то салат стоит зачем то С другой стороны у нас салат с крабовыми палочками, перец, резанные огурцы, капуста, это тыква вареная или жареная, жареная тыква, да. сухари, бекон сушеный, лучок, салат с пунчозой. Это у нас сальса, но не острая, чечевица, опять ананас, повтор, повтор, ананас. Во втором идут какие-то бобовые ростки, это картофельный салат, всегда беру его, кукурузка, тысяча островов, вкусный, и всегда беру еще вот такой из сыра, сырный. И десерты, ну во-первых, вот первый вот десерт, здесь, кстати, не все, у них больше рыбы бывает. Это желе из синего чая, тайского, Таня знает у нас, это клубничное желе, очень вкусное, и крем шоколадный. Но еще бывают другие виды крема и так далее, но сегодня нет. Что я себе взял? Я себе взял супчик и вот два салатика с крабовыми палочками, картофельный, э, перепелиных, помидорки, два соуса. Нам принесли главное блюдо, которое мы заказали. Вообще, на самом деле мы не часто заказываем на основное по меню. Обычно просто приходим, берем салат-бар, хватает полностью, чтобы наесться. Но когда хочется мясо, то не обойтись без дополнительного заказа. У тебя что? У тебя австралийская говядина терияки, да, в котлеточках? Наверное, да, очень Оп. вкусно. У меня такая же австралийская говядина, но в другом немножко соусе. Решил попробовать, Ну, у детей детское меню, наггетсы, картоха, как всегда. Вкусно тебе, зайка? Ага, ага. Ой, у тебя арбузный какой сорт, шейк. У меня опять кока-кола. Последний раз. Как всегда, последний раз по здесь можно взять рефил, то есть он будет подходить, подливать, как только она закончится. Тебя надо снимать в кулинарный блок. Сначала не кормить полдня, снимать видео какое-нибудь там, не знаю, или просто не кормить. Потом давать любую еду, и ты будешь так, как Марк Вэнс, так, а ну это божественно. Я прям чувствую, меня выправляет. наполняюсь энергией и Такая голодная вообще. Ну и поскольку у нас блог все-таки иногда нам хочется делать немножко про полезное, то мы рекомендуем еще другие каналы. Я сказал Марк Венс, есть как Марк Венс, он в основном ну, ездит много по миру и много еще снимает в Таиланде. Это не реклама, кстати, ему реклама жгла подписка миллионов подписчиков. В общем, я к тому, что рекомендую просто для, на пробу посмотреть, особенно если понимаете английский. Очень вкусно, прям проеду, прям. У него фишка в том, что он ездит э, не просто по Таиланду, а прям как, по каким-то таким аутентичным дырам. Да. Э, ест на рынках, ест все очень острое, есть все очень такое, вот, прям, не знаю, трудно описать горы какой-то еды. Правда его немножко хейтят, его говорят что он что не съест, ему все вкусно, типа переигрывает, <сíck> <сíck> <сíck> как так можно говорить. Чтобы мне все ну, прям ну, нравилось. Ну, мне кажется, да. Вот, мне кажется, ему все нравится. Даже если, если ему где-то не нравится, он просто так сверху чили накладывает. Горы побольше чили. И если чили, о, теперь, говорит, хорошо. В общем, это. я хочу, чтобы Таня ела, как Марк Венс. а вы, если не знаете, кто это, обязательно посмотрите. Там ссылочку кину в описании. Ну что, австралийская говядина. Это вкусно. у тебя еще это блок про Амари? Да. Ну, в общем. Мы же пошли поесть после Амари. Да, хороший отель пятизвездочный, но поесть лучше все зверя. Все подвит Кока-Кола. без спрайта, у Кирилла спрайт рефил. М -м -м. Какой вежливый, молодец. Ладно, дорогие зрители. Спасибо, что были с нами на этом выпуске. Надеюсь, вам все понравилось. Какой-то сумбурчик очередной в В общем, оставайтесь, подписывайтесь, ставьте комментарии, что напишите. В общем, пока!